Всем привет! У нас очередной эфир люди вне профессии. Я так долго копалась в фильтрах, что запоздала даже. Доброе воскресенье. У нас по воскресеньям в 10.30 такие коротенькие эфиры. И в вторник и четверг в 19.00. Катя, присоединяю, у нас сегодня... Uh, uh, еще да. один эфир с uh, Катей Ребровой, uh, он у нас уже был в Минском аккаунте, uh, и это была невероятно интересная беседа, поэтому мы решили ее повторить с одной стороны, с другой стороны, потому что я просто ошиблась аккаунту. Какая красота там, и тут красота, и там красота. Ну, привет. Привет. Ну, немножко давай я еще раз, да, преамбула расскажу. Меня зовут Катя. Меня зовут Катя спикера сегодняшнего зовут Катя. Все очень просто с этой точки зрения. Мы немножко разными вещами занимаемся. Я занимаюсь таким просвещенческим проектом «Люди вне профессии». У нас там есть Камила, привет! У нас там есть профориентация, есть встречи с разными спикерами, которые показывают какую-то альтернативную форму жизни, хочется сказать. Вот. И соответственно, ну, это такой проект поддержка, проект <теклотно> вдохновения. И, конечно, мы не только даем там знания, но еще и а, с желающими практикуем. У нас есть профориентационный курс. Так что, ребят, если кому-то это актуально, не стесняйтесь, на вопросы ответим, пишите. Катя, чудесная, прекрасная <теклотно> девушка, девушка, которая... А, ну, на самом деле, Катя, <теклотно> ты выглядишь гораздо моложе своих лет. Я как бы, если <плотно> хочешь, <плотно> ты сама все расскажешь. Но вот с прошлой встречи... Всем привет. Задавайте вопросы, если есть, внизу, да, я буду их озвучивать. В общем, с прошлой встречи был комментарий о том, что просто с удивлением смотрит на девушек, которые занимаются фейсфитнесом, потому что это какая-то тайна, им невозможно отгадать, сколько лет, потому что они выглядят невероятно потрясающе хорошо. Катя занимается фейсфитнесом. И в прошлый раз мы проговорили, что такое фейсфик, я думаю, Катя еще чуть-чуть немножко старит. И мне очень понравилось, вот с прошлой нашей беседы с такой, что это такая тонкая вещь, что работая над мышцами своего лица, мы как бы даем нашей голове другие импульсы. И если мы, да, вот подтягивая мышцы, это как спортом занимаешься, когда, да, сразу позитивный настрой на жизнь появляется. И вот здесь так, такую же цепочку Катя рассказала, что... Он сколько Кати лет спрашивают? Мне 39. 39 лет, Камила. 39 лет. Мне кажется, в твоем случае обязательно надо у женщины спрашивать, сколько лет. То есть, как бы это вроде неприлично, но... ребят, у вас эхо какое-то? Какое-то эхо есть? Меня нормально слышно? Мне все хорошо. Все, значит, я справлюсь. Вот. Вроде неприлично задавать, сколько лет женщине, но мне кажется, что женщина, которая любит себя, она возраст очень уважает, и для нее это даже комплимент. Как... Как... вот говорят эхо, я что-то сделаю себя, я и напишите, себя, и напишите, если стало лучше, что точно бывает. Упущено. Вот, так что мы с Катей говорили о том, что занимаясь своим лицом, и не только лицом, но с Катей мы говорим про лицо, мы повышаем качество своей жизни, потому что наш мозг начинает немного позитивнее воспринимать реальность, и реальность действительно становится позитивнее. Катя, скажи немножко про фейс-фитнес. Да, я могу сказать, что Женщины, которые занимаются фитнесом, и в частности, я знаю очень многих тренеров, да, потому что я, у меня несколько сертификатов, и, соответственно, в некоторых чатах я состою с коллегами, будем так говорить. Да, и каждая из них, во-первых, во как бы она законсервировала свой возраст вот, в тот момент, когда она начала этим заниматься. Да, то есть она не стареет какое-то определенное время. Понятное дело, что климакс и какие-то другие гормональные вопросы, они вносят какие-то сбои да, в организм женщины любого другого человека. Но в тот момент, когда ты начинаешь, неважно тебе 25 лет или там, 40 лет или 45, ты на какое-то время э, выглядишь с каждым там, годом все лучше и лучше, а да? потом э, прям плата какая-то наступает, и ты… Ну, ну, у меня пока опыт э, в районе 4,5 лет, да? поэтому mm -hmm. я могу сказать, что да, даже сейчас я вижу улучшения, я вижу результаты в лучшую сторону, потому что прорабатываются какие-то ну, очень глубокие моменты. Вот. Э, это первый момент. Второй момент. Фейсфитнес не так прост, как кажется вот. ну, людям, которые... Ну, на первый взгляд, да, просто вот ознакомливаются с этим моментом, они все, ну, ну, щеки покачать, ну, поулыбаться, ну, там, бровями пошевелить, да, что-то как отдельные части тела какого-то. Но я могу сказать, что те тренеры, которые вдумчивые, которые интересующиеся, любознательные, они никогда не останавливаются на фейс-фитнесе. То есть здесь огромные вообще, огромные перспективы развития, потому что Спасибо. Мы начинаем интересоваться кинезиотерапией, мы начинаем интересоваться типированием, какими-то массажными техниками, да, то есть уходим кто-то в тело, кто-то в психологию кто-то еще в какие-то моменты. Поэтому э, на сегодняшний день хороший тренер по фейс-фитнесу – это и психолог, это и массажист, и косметичка, и, и все на свете. И консультант по многим вопросам. Вот, поэтому, э, ну, по крайней мере, это то, что я вижу из тех достойных людей, которые есть в моем окружении. Да, конечно же, в любой профессии есть шарлатаны, есть там еще кто-то, да, просто люди, которые решили на, на хайпе срубить какого-то бабла. Но те люди, которые чувствуют в себе призвание, да, дарить женщинам и мужчинам красоту, потому что в какой-то определенный момент мы, это наши мысли и эмоции, да, и на лице это все очень четко отображается. А когда ты начинаешь включать осознанность, когда ты начинаешь прорабатывать все эти моменты, вот, и мысли меняются, и эмоции меняются, и они проживаются, и, соответственно, качество жизни очень сильно улучшается. Вот, поэтому, то есть фитнес, это очень круто. Супер. Слушай, ты очень важную такую историю сказала. Мы как раз сейчас в проекте пишем, ну, частично про это даже книгу, про то, что очень важно намерение внутреннее, но ну, невозможно стать профессионалом, потому что... Это очень долгий путь, очень тернистый зачастую, если у тебя намерение, просто как ты правильно сказала, да, на хайпе взять максимум. Вот. Этим людям просто не хватает силы воли на длительной дистанции, и они никогда не уходят глубоко. И мне кажется, что в современном мире уже люди... По, э, я, не, не, я делю потребителей и пользователей на отдельные категории. Вот потребители, они, по-моему, без разбора, просто все берут и по деломам. А вот пользователи, они очень четко чувствуют профессионала, который действительно несет глубокую пользу. Вот. Скажи, пожалуйста, как ты поняла, что тебе этим хочется заниматься серьезно? На самом деле я была консультантом по подбору косметики в интернет-магазине натуральной косметики. И одновременно я занималась кремоварением, кремоварением я занималась лекциями, да, то есть вообще тема красоты меня очень сильно поглотила, и я стала, там, э, начина, ну, начала разбираться, очень глубоко копать в тему солнцезащитной косметики, да, там ее экологичности, вреда и пользы, где-то вот всего этого, да. Потом пошло дальше, там, уход за волосами, уход за кожей век, и когда я писала семинар и лекцию для того, чтобы рассказывать женщинам про уход за кожей век, я нашла упражнение. Mm -hmm. Вот, э, и Исходя из обратной связи, которую я получила от женщин, не от одной группы, а от многих групп, упражнение это было самое интересное, да, что их, в общем-то, привлекло. Uh -huh. вот. И поэтому я увидела, как интересно, а есть ли какие-то тренеры, да, которые дают эти упражнения. Вот. Для начала в Минске нашлась такая девушка, да, которая уже дала какой-то вот вектор куда идти. Вот, и потом уже мы с коллегой ездили, учились в Москву, вот, и онлайн учились, там много всего этого было, вот, поэтому это просто было интересно людям, и mm -hmm. поэтому я туда пошла, а то, что в дальнейшем это выросло, вот, уже более глубокие, и разносторонние какие-то интересы, да, ну, это просто моя любознательность и желание копнуть поглубже и найти, наконец-таки, уже истину. Хотя тут уже начинаешь понимать, что я знаю, что я ничего не знаю, да? да. Не знаете этого? Вот, то есть это бесконечная информация, бесконечное самосовершенствование, потому что ты ä, заканчиваешь один курс, ты видишь другой, то есть это, я уже говорила в прошлый раз, что... После фитнеса да, я ушла в какие-то массажи лица, потом меня заинтересовала логопедия, потом меня заинтересовала ортодонтия, ну, то есть, понятно, что на стоматолога я уже не выучусь, да. да, 40 лет, вот, это бессмысленно, но какие-то данные, какие-то книги помогать людям, потому что сейчас очень много, например, тех же врачей, которые не доносят, ну, нужную информацию, да? то есть, опять-таки, здесь, ну, ты пришел к стоматологу, он поимел себе какие-то деньги, да, и... Все делают так, чтобы ты еще-еще приходил, еще-еще платил. Я, может быть, ну, какая-то глупая, да, то есть у меня цель сделать так, чтобы человек тебе пришел, дать ему какую-то информацию, чтобы он ушел и больше не приходил, чтобы он справился сам вообще-то. Вот, потому да. что людей много, и я всех не спасу. Я вот такая мессия тут, получается, спасаю людей. Но я думаю, что тот, кто хочет быть спасенным, он сам ищет себе... Как бы методы, peu, как резу... методы и получает свои результаты. Очень результат. правильная, да, тоже праймя, история, про история про то, что, что или узко видит, только залечить дырку в зубе. Да, Полин, да, все да, верно, а, действительно, действительно так. И я есть я тоже, тоже друзья, у меня, кстати, recall. пять друзей стоматологов. Вот. И я хочу сказать, что Действительно, человек, который вот через какую-то личную такую зацепку пошел, да, за интересом, собственным в профессию, он со временем, во-первых, он дороже стоит. Да, почему я говорю про профессию? Потому что мы, по сути, занимаемся профессией. Я сама была новым, скажем так, специалистом на рынке, вот, потому что я просто, знаете, вот... Такую мудрую мысль я для себя в какой-то момент нашла. Я всегда, я заметила, что я всегда иду туда, куда меня позовут. То есть я была таким человеком, которого зовут. Да, и в какой-то момент я поняла: может быть, я уже сама куда-нибудь приду. Вот. И вот это принципиальный разный выбор между как бы, профессией и вот этим хайпом, о котором говорит Катя. И человек, который за интересом, собственным в профессию идет, он всегда с течением времени будет стоить дороже. Не потому, ну, не потому что он там как-то играет на рыночных реалиях, да, а потому что, а, вот я вам честно скажу, можно 10 лет заниматься с недорогим психологом, а можно за, заниматься с дорогим, и за два раза пройти очень... То есть это скоростной риф вот, поэтому там э, с, обоих, с, с обеих сторон работают механизмы, это и ваша собственная мотивация, да, потому что, да, потому что вообще, знаете, результаты там, там мы вкладываем твой ограниченный риск. Вот если, вот это прям любовь, прям, да, работа, да, работа да, она с любовью да, сделана, когда, сделана, сделана когда, допустим, у нас нет финансов, ну, допустим, да, у многих, да, у многих мало. мало, но они, но надо, они надо, надо, надо, надо финансы либо у нас, у нас нет времени, мне нравится такой принцип классный, что вот есть состояние и есть видение. Одной, одной он две как две бы посылает дорогие подарки, дорогие победы под... под... и так далее, другой, другой он проводит он время. Проводит... Да, внимание вопрос, какой он любит действительно. Он любит тот, с которым он время проводит. По одной простой, простой причине, нет просто у него много времени, вот таких недостаток. И, и вот для ее, того, чтобы ну, повысить, ну, повысить, повысить качество, качество себя, в, себя в, профессиональном в профессиональном рынке, очень важно инвестировать. Важно, как, важно как Катя говорит, я постоянно курсу, мне интересно. интересно. А, интересно. Очень, важно, да, очень важно именно инвестировать именно материально. материально. Да, женщина в красоту, это понятно. Мужчина в красоту. Мужчина спасает разум, сильный. Поэтому мужчина в свой интеллект, разум, развитие. Это вот такая Такая... понятно, что бывают, Нет, бывают. Мужчины, мужчины, которые заним... мужчины, которые занимаются ногтями одно другому ну, не мешает но главное, но главное... Что... ну, знаете, не было вот Катя глядя на меня возможность что подтянуть чем позаниматься ну, глядя на тебя, Катя все хорошо все хорошо, да, честно. Серьезно, всем советую заниматься осанкой и шейно-воротниковой зоной. Если у человека есть вопрос, причем это ЛФК, да, то есть нужно начинать, если вы боитесь там каких-то тренеров, да, идите в центры по коррекции осанки, где есть специально обученные люди с медицинским образованием, вот для того, чтобы эту осанку правильно выправить и выровнять. Очень важно сохранять вертикальное и да, правильное положение тела, статику шеи. Вот. А если изначально есть какие-то вопросы в этом, ну, там, сколиозы, какие-то проблемы, спазмы, ну не спазмы, спазмы это медицинский диагноз, да, какие-то напряжения, вот, то, конечно же, все желательно начинается с статических каких-то упражнений. Вот. То есть не лезть куда-то в динамику, да, там активно ворочить головой, что-то такое делать. Очень важно делать статические упражнения, да, и всегда вот, до посмотреть, как бы амплитуду движения шеи, например. Да, и после упражнений. Если есть улучшение, то все хорошо. Вот. Очень важно работать с шеей, потому что это. Мозговое кровообращение, да, это не только там красота лица, но и в том числе, как бы, да, это хороший приток крови, это хороший отток крови и лимфы, да, то есть это движение жидкости. То есть очень важно к красоте подходить комплексно. Да, кожа, я уже в прошлый раз говорила во время нашего эфира, это верхушка айсберга. Без нее, конечно же, красоты тоже не будет, потому что если кожа обезвоженная, сухая, то появляются какие-то мелкие морщинки, но это те морщинки, которые можно убрать, каким-то обычным уходом, да, то есть поменять крем, добавить там, питание или увлажнение, эти морщинки пропадут. Но есть те морщинки, которые э, появляются из-за неправильной статики шеи, да, бич сейчас, это, во-первых, телефоны, да, которые нам второй подбородок, брыли делают и так далее, вот, э, это э, напряжение коротких экстензоров шеи, когда мы вот так вот все с выдвинутой шеи, да, поднятым, опущенным затылком ходим. Это головные боли, мигрени. То есть, вот из моей практики, недавно у меня был курс девушки заним... Девушка почувствовала с первого раза эффект да, упражнений на осанку. И она их делала три раза в день. После чего, там, через месяц она сказала, что когда курс закончился, у меня прошли головные боли. Да, то есть человек, который, там, не знаю, пил таблетки от мигрени, да, uh -huh. всего лишь упражнениями на осанку справился с этим состоянием. Просто потому, что там были какие-то, пережимались сосуды, ну, мало ли что, там, огромное количество всего в шее и, и в голове. Такого, в общем, чего до сих пор может быть даже и не исследовано. Поэтому э, улучшается трафика, да, и это ваша первая задача вообще. Движение – это жизнь. Не, э, физические какие-то упражнения ничем не заменишь, ничем их не сравнишь. Поэтому это очень важно. Вот, а, лимфодренажные техники, это очень круто. Вообще, если бы мне а, дали на выбор, да, ставить две какие-то техники, я бы, наверное, оставила скребок Глаша а, и какие-то ручные техники, типа там лимфодренажа ручного. Вот, потому что, ну, можно жить, например, там, без качания щек или поднимания бровей, но а, с помощью скрипка, например, ты можешь сделать огромное количество упражнений. Да? И лимфодренаж, и поднять, и проработать глубокие слои, там и фасции, там и глубокотканный массаж, и поверхностный массаж. Все, что угодно можно сделать с помощью скребка Гоша. Поэтому, вот, с чего начинать, освоить скребок глаша вообще, да, и упражнения на осанку. А если нет времени, то хотя бы просто упражнения на осанку и шейно-воротниковую зону. И вообще будет счастье и красота. Супер. Супер. У нас подходит, У нас подходит? Да, наше время. Да, наше время. И видно, что он профессионал, профессионал в самом деле. Вот, я, всегда, я всегда да, да, говорю, обращайтесь к обучением, Вот самый или, эффект, эффект, а, можно ли на хороший а, скребок? Ну, в принципе, можно. Но здесь очень важно помнить, что на Алиэкспрессе в том числе цена имеет значение. Да? Нет, не обязательно в спецмагазине, На спецмагазин покупает на Алиэкспрессе, поверьте мне. Вот, поэтому я могу сказать, что э, самые дешевые скрипки глаша это, например, э, рог, да, из буйвола, покрытый смолой или просто рог, вот, за ним нужно очень тщательно ухаживать. Наверное, более беспроблемный такой вариант, это камень. Но камни тоже бывают разные, например, ну, и ты не можешь подтвердить там какое-то качество определенное. Там, если ты дешевый скребок из розового кварца покупаешь, вполне вероятно, что это будет там, не из камня, а из крошки какой-то там спрессованной. Вот. Поэтому здесь нужно выбирать просто ну, отзывы и чуть-чуть подороже. Вот. Потому что я на Алиэкспрессе покупала очень классные скрипки: И медные, там из камня Бяньши, на нем например даже акциз какой-то висел классный. Вот. Ну да, а на самом деле... Здесь, ну, я не литотерапевт, я не знаю, что, что означают все эти камни, подходят ли они вам, да, верите ли вы вообще в эту энергетику. вот. С моей точки зрения, я выбираю функциональный скребок, чтобы у него были там разные грани, вот, чтобы он удобно ложился в руке, чтобы у него были разные толщины края, для того, чтобы можно прорабатывать тело, лицо, как бы, да, и там... Какие-то более выступающие части лица. Это все ок. Да, ну, то есть, за 8 долларов вы купите классный скрипок. Вот, за 3 доллара или там, за доллар вообще не факт. Угу. Вот, уж лучше тогда столовой ложкой пользоваться вместо скрипка. Она тоже выстрела. Ок, смотрите, Оп, у нас. смотрите у нас. для, для... для... умеющих пользоваться умеющих пользоваться ложкой. Да, и кстати, я я увидела. У меня бывают проблемы. У меня бывают проблемы. Ну ты уже поняла, со временем я oh еще oh uh, oh задала yeah. вопрос. вопрос, а сама, потом... <свист> а сама потом... фильтр. <свист> фильтр, а за 20? А за 20... Uh, золотой. А за двадцать uh, хороший будет скребок, да. Еще китайцы положат туда это все в красивый бархатный мешочек, там сантиметр для тела и красивую инструкцию на китайском языке. Супер. Là... Да. Завернуть yeah. в, баль... <свист> в коробку, где будет. Короб, двадцать <свист> баксов. Вот. За 20 баксов китайцы щедрые, а они туда, может, еще какой скребок Мы еще говорим о том, что многие, как бы, очень насыщенные, насколько полезен дому лицу редко используют. Слушайте, но любому лицу скребок полезен, потому что это в первую очередь не чудодейственное средство. Это не халайма халай, это и какой-то. Это средство для улучшения кровообращения и вообще там, грубо говоря, микроциркуляции. Да? Лимфатическая жидкость уходит, кровь переливает. Поэтому даже худые лица могут страдать от отеков. В принципе, как и с любыми другими техниками, вы можете использовать скребок в например, раз в неделю, но вы делаете большой комплекс упражнений. А можете делать 5-минутный комплекс один раз в день в качестве подготовки лицу к нанесению косметики. Это зависит от ваших целей. Да? Вот Людмилу я знаю, лично видела. Вот, вы можете использовать там, один раз в восемь-семьдесят 72 часа скребок. Вот, он, ну, делайте, например, неоднозначно там лимфодренажное, чтобы лицо еще больше не похудело. Делайте лифтинговые техники, когда вы именно воскребаете, да, когда вы улучшаете кровообращение, питание мышц, да, все эти выведения продуктов, метаболизма и всего остального. А тогда вы получите какой-то лифтинг. Либо используйте этот скребок для глубокотканового массажа, когда вы фасциальные техники делаете рас, растягивание, да, расправление фасций. Эти техники, они более глубокие, очень медленные. Вот, здесь вообще никаких противопоказаний нету. Главное, чтобы вы использовали какой-то минимальный эмалент, чтобы не по сухому лицу скребли, да, а там по какому-то маслу или по какому-то питательному крему. Вот. за ну, что занадто, то не здоровый. Очень часто тоже не надо, да, но 2-3 раза в неделю это всегда, пожалуйста. Здорово. Здорово. Мы... Скребок, Скребок У меня есть ложка, но, есть ложка, но... Нет. Нет. Вот. нет. Кстати, про... Дай, да, что, да, что... насыщенное. Разными... Разными... Давай ты пропадаешь, я тебе половину не слышу. Ага. Что? Что очень так, а так лучше? Да, а так лучше, да, так лучше. Супер, тогда я буду смотреть да, глазами. Смотреть глазами. <сасыпь> а, про халай Махалай. А, рынок насыщенный, а рынок насыщенный и, и мы с тобой в прошлый раз обсуждали... Раз вот эти вот искусственные процедуры разного характера, да, и, ну, то есть разницу эффектов от процедур. Процедуры бывают и полезные, я в это тоже, наверное, верю. Вот, и личной такой работой, да, то есть это, в одном случае это таблетка такая, которая сама за тебя вроде бы решает проблему, а в другом случае это труд. Вот, можешь свое мнение озвучить по этому поводу? Вообще, труд всегда облагораживает, что могу сказать. В любом случае, очень важно доверять специалисту, к которому ты приходишь. Неважно, это специалист инъекционной или аппаратной какой-то косметологии, либо это мануальные техники работы с лицом. Очень важно, что тебе транслирует человек. Если он указывает на постоянно твои какие-то недостатки, на необходимость что-то улучшить, внушает себе комплекс неполноценности и неуверенности в себе, то ну, это не хороший специалист. Да? Хороший специалист, он, ну, условно, скажет ну, зоны, в которыми могут быть вопросы, да? и обязательно огласит противопоказания и последствия, возможные в общем -то, при этом всем. Вот. Ну, для меня это так, да, то есть я вот так вот работаю сама, поэтому для меня нормально, когда люди точно так же относятся к другим вот. Я очень-очень люблю различные аппаратные, например, процедуры, в частности микротоки. Это я вот только за, да. Я против травмирования кожи всяким разным, ну, я не знаю, там. Там, нагревом до да, чтобы там разрушился коллаген и возник синтезировался новый или там каким-то регулярным уколом каким-то до да, которые могут некорректно зажить потому что ну особенно если ты приходишь к доктору первый раз и он тебя первый раз видит он не знает как твоя кожа отреагирует на стресс вообще да и на травматизацию У кого-то рубцы могут появиться у кого-то очень сильная реакция какая-то пойти То есть, ну, здесь надо понимать себя, надо ä, понимать, что идешь на какой-то риск, что очень сейчас тема вот этой вот инъекционной конь, э, косметологии, она очень много про ну, исследования на люди за их же деньги собственные, да, потому что это очень молодая сфера и очень много всяких разных последствий может быть, отдаленных, да, то есть мы не знаем, как это все произойдет, поэтому к этому нужно относиться как к какой-то очень такой опасной манипуляции, да, то есть которая может дать потом какие-то последствия. Нужно оценивать риски. Вот. с манипуляциями с лицом какими-то мануальными, ну тут достаточно проще, потому что это тысячелетняя практика, да, люди делали массаж огромное количество лет. Есть огромные, там не знаю, большие культуры, да, особенно восточные релаксационные техники какие-то. Вот, поэтому вот. Я за мануальные техники, но это время и это работа. Да. Спасибо тебе огромное. Я тоже за то, чтобы человек прибивал себе полезные привычки, уходы за собой. Это не только лица, безусловно, касается вообще общей гигиены ума, разума, там психики, тела, пространства, где человек живет. Вот. Поэтому мы всегда за это. Uh, uh, спасибо тебе, Катюша, огромное. Еще хорошо, раз да, повторюсь, что, что, что я это этот эфир сохраню, эфир, потому что я вижу, что девочки присоединяются уже в самом конце, а в начале было интересно. Эфир всего есть. полчаса длится, поэтому возвращайтесь, смотрите, подписывайтесь на, на Катю, подписывайтесь на, на нас. Мы про мир во всем мире, но нет, мы про работу над собой из любви, из любви, не из желания что-то, что, что <связать> как сказать, что-то плохое, сделать что-то хорошим, да, а а желания а каждый, каждый день расцветать, расцветать. Радовать, О, себя, радовать себя, мир. Катя, радовать себя, мир. Катя, в общем-то, тоже про, про это, но она, она более точечна, да, мы про профессию, <связать> Катя про <связать> лицо, вот, но в любой профессии главное и важно держать лицо, ребята, поэтому подписывайтесь, присоединяйтесь. <связать> Спасибо тебе, Катя, <связать> огромное, шикарного дня и мира, гармонии Минску. Спасибо большое. Все, Все всем пока. Все, всем пока.